Почему я думаю о плохом? Чувство тревоги и негативные мысли, страх смерти, что за ним стоит? Как избавиться от негативных мыслей, как избавиться от тревоги, как преодолеть страх? Привет всем! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Сегодняшняя тема ⁇ это негативные мысли, чувство страха, чувство тревоги и почему я фокусируюсь на плохом. Страх ⁇ это эмоция. Это такая же эмоция, как радость. Но страх, негативная эмоция, она всегда сильнее. Почему? Почему она сильнее? Потому что наши негативные эмоции, тревоги и страхи, они связаны со страхом смерти. Если мы посмотрим, откуда берется этот страх, и если вспомнить про первобытных людей, которые жили в пещерах, в лесу, то когда они слышали звук тигра, звук медведя, они должны были реагировать. Если они не реагировали на опасность, то они могли умереть, и они, и их все племя, и их дети, и будущее поколение. Поэтому настолько сильно внутри нас, просто веками сформировался этот сигнал тревоги. Когда мы слышим о чем-то негативном, землетрясение, наводнение, ураган или авария, просто слово авария вызывает у нас тревогу, болезни, мы сразу автоматически, где-то подсознательно думаем о чем-то плохом, думаем о том, что может... Случится что-то ужасное, и смерть – это самый страшный момент в любой из ситуаций. Почему? Что стоит за страхом смерти? За страхом смерти стоит неизвестность. Мы не знаем, что будет потом. Мы знаем, как сейчас, и неважно, это хорошо или плохо, но это знакомо. А что потом – неизвестно. Да, есть очень много теорий о реинкарнации, о... О том, что есть Бог, есть рай, есть ад, есть много разных вариантов. И каждый человек выбирает то, что ему откликается внутри. Но на самом деле на 100% мы не знаем, что потом. И это нас пугает. Также тут срабатывает жалость. Нам жалко потерять то, что мы имеем. Наш дом, наш машину, наших детей, наших друзей, наше хобби, нашу работу, наш социальный статус. Ведь мы так много в это вложили. И страх смерти, это страх потери. Нам очень страшно. Никто не умирал от радости. Никто не умирал от смеха. Никто не умирал от наслаждения. Об этом мы не думаем. Поэтому мы просто радуемся и все. У нас радость не вызывает очень часто настолько интенсивных эмоций, насколько тревога. Поэтому страх смерть, негативные мысли, они как будто бы усиливают и преследуют нас. Что же делать? Что делать, как? как бороться с этим, как думать о позитивном? Счастье – это выбор. и Каждый человек делает этот выбор для себя. Вам нужно перетренировать свой мозг, фокусироваться на позитивном и снизить уровень тревоги от негативного. Как это сделать? Есть четыре простых шага, очень простые и они работают. У меня есть отдельное видео про то, как преодолеть страх. Я обязательно оставлю ссылку на видео внизу в описании этого видео. Обязательно посмотрите. А сейчас я прошу вас поделиться своими страхами. Напишите внизу в описании этого видео, в комментариях, что вы считаете является самым большим страхом. Чего вы боитесь, чего боятся люди, какую тревогу сложнее всего пережить. В чем заключается вот эта вот самая большая опасность? Что за этим стоит? Поделитесь своим мнением. Мне будет очень интересно. Давайте обсудим. И возможно, ваш комментарий будет темой следующего видео. Поставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Поделитесь им на ваших соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере. Пошлите его тем людям, которые испытывают много страха, много тревоги, чтобы они начали разбираться с этим. Пошлите его своим близким. Подписывайтесь на мой канал, обязательно нажмите на звоночек, чтобы получать уведомления о новых видео. И спасибо, что вы смотрели «Психологию счастья», где счастье – это смысл жизни.